Это такой маленький бонус к тому, чтобы сделать свой удар немножко сильнее и быстрее. В чем суть этого удара? Обычно мы делаем удар целостный. То есть, начинается он с того, что нога двигается и, и одновременно рука. То есть, как бы, все движение начинает одновременно. Вот раз, два. Такой себе там. Целостный техничный удар. Здесь же Используется как бы удар немножко с опозданием, но потом с ускорением и по типу волны. Причем волна такая круговая. И можно делать удар вот из такой волны, а здесь как раз идет э, за счет э, вращения, спиралевидная такая волна. Вот. Э, часто вы видели, может быть, делают такие вот, вот такие движения э, бойцы перед разминкой, там, например. Там, или же даже в бою, вот, э, в частности, вот этот фрагмент, как э, Емеляненко делает удар с подобным замахом. Это самая такая распространенная ошибка. Этот удар в работе со своими учениками я считаю ошибкой, когда вот есть раз, такой вот замах. Потому что здесь есть как раз такая дыра для входа встречного удара. Но, когда используешь вот, этот, вот эту волну, ее можно она дает такое интересное ускорение и потом уже в конце такой как бы хлыст и силу удара, щелчок. Вот. Как сделать, чтобы вот сохранить вот этот э, хлыст и в то же время э, не было вот дыры и сохранить технику? Мы здесь сделаем такую штуку. Итак, я делаю вот это движение таз-плечо. Ну, естественно, с ноги он начинается. Таз-плечо, видите, рука стоит на месте, таз-плечо двигается. Потом таз плечо стоит на месте и двигается уже рука. И, и так оно выглядит. Вот. Если вот злохода. Если делаем прямой удар, то тут то же самое. Вот как бы таз, плечо пошло, и потом уже плечо как бы толкает кулак. Чтобы помочь ученикам понять суть этого удара, мы используем следующее упражнение. Такая себе разминка. Локоть назад. Есть. Они должны почувствовать, как напрягается лопатка. Или как рука доходит до упора. А упор как раз в лопатке чувствуется. Вот у нас. Это раз. Почувствуй руку, лопатку, и вот здесь напряжение плеча. Обязательно нужно чувствовать напряжение плеча. Второе. Пробуем начать двигать таз и плечо, чтобы руки на месте. И вот мы рыбочком таким стараемся сделать движение. Получается лопатка тоже до упора, и туловище уже как бы будет толкать руку. Вот. Такое движение. Следующее тоже плечо. Говорю, плечо должно ударить кулак. Как бы вот плечом стараемся толкнуть кулак. Вот здесь тоже упор и оно толкает у нас. Но это все разные такие упражнения для одного и того же ощущения. То есть как бы зарождается теле и переходит в руку. И потом уже пробуем работать по лапам по мешкам э, те же удары боковые если идет замах следим чтобы кулак не шел сюда а шел под прямой ну а локоть естественно тоже бог вот. волна идет не рукава вот такая, спиралевидная, а немножко вот, как-то так стараются бить. Раз. Вторая ошибка. Увлекаются силой удара и забывает про вот как раз то, что должна быть все-таки волна. Хлыст, как плеч, выбрасывается рука. То есть рука должна быть расслаблена, не напряжена. Следующая ошибка, это вот замахи, особенно на боковых. Это то, о чем я говорил с самого начала. Удар, ну лично у нас, у меня, он э, приобретает какую-то новую скорость, двойную скорость. Как бы начинает, потом медленно, потом он резко ускоряется. И это точно сбивает э, противника в том, как приходит ему удар. Второе, что тоже как-то интересно, улучшается сила удара за счет глубины удара. Он немножко глубже. Вот. Поэтому лучше вы сами пробуйте. Практикуйтесь. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых уроках.